Сегодня мы поговорим на тему «Господь будет сражаться за вас». Вся книга в Терзаконе состоит из одной речи Моисея, которую он произнес непосредственно перед своей смертью. Эта речь была обзором тех сорока лет, которые Израиль провел в скитаниях по пустыне, и Моисей произнес ее для нового поколения израильтян. В то время народ расположился станом у кадеш – Место, которое сыграло важную роль в истории Израиля. Они находились у самой границы Ханаана, этой земли обетованной. Это было то самое место, где стояли их отцы 38 лет назад, и это было то самое место, где Бог не допустил предыдущие поколения войти в землю обетованную. Господь отправил их обратно в пустыню скитанца до тех пор, пока не умерло все поколение, кроме Иисуса Навина и Халева. И теперь Моисей напоминал этому новому поколению историю их отцов. Он хотел, чтобы они знали точно, почему люди того предыдущего поколения умерли, как неисправимые мятежники в Божьих глазах. Моисей побуждал их учиться на трагических ошибках своих родителей, говоря по сути вот что. «Вы знаете, что произошло с отцами вашими». Они были людьми, призванными, избранными и помазанными Богом, но они потеряли свое предназначение. Господь настолько любил их, что брал время от времени на руки и носил их, и тем не менее они снова и снова роптали против Него, огорчая Его. В конце концов, Божье терпение закончилось. Он увидел, что они уже не отступят от своего неверия, и что Он не мог уже сделать ничего, чтобы оторвать их от неверия. Ни одно из тех чудес, что он совершил, не могло в полной мере убедить их в его верности и благости. Их сердца были как гранит, и потому Бог сказал им, «Никто из вас не войдет в мою обетованную землю. Итак, теперь поворачивайте назад и идите обратно в пустыню». Какие потрясающие слова! Но эти слова Моисей обращал не только к молодому поколению израильтян. Он также обращался к каждому последующему поколению верующих, включая нас сегодня». Как и все ветхозаветные повествования, это также было написано в наставлении нам, достигшим последних веков. Моисей показал нам опасность неверия и предупреждал, что если мы не учтем этого, мы также пожнем те самые ужасные последствия, как и те, кто пал до нас. Я считаю, что наше поколение очень легко стало относиться к греху неверия. И уже сейчас мы начинаем видеть трагические результаты. Я вижу, сколь многие верующие сегодня исполнены депрессией и внутреннего беспокойства. Конечно же, некоторые страдают от этого по чисто физическим причинам. Но многие другие переносят эти страдания по причине их неправильного духовного состояния. По моему мнению, их депрессия есть результат Божьего негодования против их постоянного неверия. Господь всегда использует строгие слова, когда говорит о неверии среди своего народа, такие как гнев, ярость, мерзость, искушение его. Моисей обратил свое внимание, молодых израильтян, на это, как ты видел, Господь, Бог твой, как написано, носил тебя, как человек носит сына своего на всем пути, который вы проходили. И Господь услышал слова неверия, и разгневался, и поклялся, говоря, «Никто из людей сих, из всего рода злого, не увидит доброй земли, которой я клялся дать отцам вашим». Моисей напомнил молодым израильтянам о том, как роптали их отцы, и роптали в шатрах ваших, и говорили Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки амореев и истребить нас. Кадешварна – это то место, в которое Бог приводит всех своих детей до окончательного испытания веры. Кадешварна – это место, где явная невозможность бросает вызов вере. Само это название происходит от еврейского корня, означающего «беглец», «бродяга», «скиталец». Короче говоря, если вы здесь, в этом месте – Сделайте неправильный выбор, то вы будете скитаться по пустыне всю свою жизнь. Многие христиане находятся сейчас как раз в этом самом месте. Бог дал им свои обетования завета. Он дал им пережить удивительные события в их прошлом, являя чудо избавления за чудом. Но дьявол пришел к ним со всей ложью, убеждая их в том, что им этого не преодолеть. Он убедил их в том, что они недостаточно хороши для того что Бог все еще негодует на них за их прошлые грехи, и что Он никогда не простит им их? Скажите мне, вы уже начали соглашаться с этой ложью и принимать ее? Думаете ли вы, что Бог оставит вас в вашем кризисе? Если да, тогда на каком-то шагу вашего хождения с Богом вы перестали доверять Ему в Его слове вам. Вы не поступили по Его слову, и то, что было последним испытанием для Израиля, будет также последним испытанием и для вас» то испытание у Кадеш-Варны, которому вы подвергнетесь, определит ход вашей жизни на все последующие годы. Как и Израиля, вас Бог принесет через страшную пустыню. И если вы оглянетесь назад, вы сможете вспомнить те страшные испытания, через которые вы прошли, горькие падения и боль от которых вы перенесли. Вы прошли через такие испытания, из которых вы никогда даже не думали, что выйдете. Но Бог был верен и не отступил от вас ни в одном из них – Каждый раз Он в Своей милости приходил к вам и поднимал вас. Теперь вы можете сказать, «Бог ни разу не оставил меня. Я стою сегодня здесь, сохраненный Его милостью. Бог действительно нес меня на руках, подобно тому, как Отец носит на руках свое дитя. Более того, Бог вывел вас для того, чтобы ввести. Впереди вас лежит земля обетованная точно так же, как она была и впереди народа израильского. Как написано, посему для народа Божия остается еще субботство. Господь спас вас, чтобы вести вместо покоя. Что же это за покой? Это покой от непоколебимой веры и уверенности в Господе. Это покой от веры в Его обетование, не покидающий вас ни на миг в самые трудные для вас времена испытаний. Но для того, чтобы достичь этого покоя, вам необходимо пройти прежде через Кадешварну. Когда вы придете туда, вы вдруг столкнетесь лицом к лицу с битвой столь яростной, с какой еще никогда в своей жизни не сталкивались. Там будут враги, исполины, высокие стены, все, что будет казаться абсолютно непреодолимым, и вы должны будете тогда возложить все свое упование, абсолютно все, на Бога, и верить в то, что Он проведет вас через все это». Вы уже видели, как израильтяне не спешили действовать, по слову Божию, в Кадеш-Варне. И как следствие, сатана подвел их под влияние этих десяти лжецов, устами которых говорили демоны. Результат? Народ поверил в то, что Бог намеревался уничтожить их. И то же остается верным и для нас сегодня» когда мы не желаем сразу поступить по Божьим обетованиям, мы тем же самым открываем себя для яростного воздействия демонической лжи, а эта ложь нацелена на дно, на то, чтобы уничтожить нашу веру. Сатана хочет, чтобы мы думали, что Бог оставил нас, и что мы должны теперь сражаться сами. Он говорит нам, что стены, которые перед нами слишком высокие, что нет способа преодолеть их, чтобы прийти к победе. Он говорит, что мы обязательно потерпим неудачу, что все наше хождение с Иисусом было напрасным. Вы можете подумать, «Я никогда не поверю в то, что Бог ненавидит меня». И все же, если мы будем слушать ложь сатаны, то вот что в конце концов мы будем говорить. Бог вел меня в эту невозможную ситуацию. И нет никаких признаков того, что Он готовит для меня выход из нее. Но Он сказал ведь, что не даст мне быть искушенным сверх моих сил. Сейчас же я переношу как раз то, что уже выше моих сил. Такие мысли есть прямое обвинение Бога. Они обвиняют Его в том, что Его нет с нами в самые тяжкие моменты наших испытаний. Коренная причина неверия Израиля та же, что и у сегодняшней церкви. Проще говоря, Божье Слово для Израиля было недостаточно. Господь дал им невероятное обетование, и тем не менее посреди всех этих испытаний Израиль ни разу не доверял Его Слову. В ответ на каждое обетование, каждое непоколебимое обещание провести их через все испытания, они оставляли Его Слово без доверия, не извлекая из него пользы для себя – Каким образом? Они никогда не растворяли его верою, как написано, но не принесло им пользы слово «слышанное», не растворенное верою слышавших. Вместо этого они постоянно требовали нового слова от Бога. Мы видим это из их вопроса, есть ли Господь среди нас или нет. Другими словами они говорили, нам нужно знать, с нами ли Бог именно в этой трудной ситуации, а не в последней, которая была у нас. И все же, несмотря на их обвинение в его адрес, Бог произнес еще одно слово к Израилю. Он повелел Моисею сказать им, «И я сказал вам, не страшитесь и не бойтесь их. Господь Бог ваш идет перед вами. Он будет сражаться за вас, как он сделал с вами в Египте пред глазами вашими». Но это обетование не было новым. Бог просто еще раз повторил то, что он уже сказал своему народу, «Господь будет побороть за вас, а вы будете спокойны». Он напоминал им. «Я сказал вам в Египте, что я пойду перед вами. Я сказал, что я буду обитать среди вас и сражаться за вас против всех ваших врагов». Именно это он и делал. Бог избавлял их на каждом шагу, во всех испытаниях. Снова и снова Бог повторял им. «Я с вами. Я буду сражаться за вас. Итак, возьмите за это обетование и не забывайте его». Тем не менее, оказавшись здесь, в Кадашеварне они задрожали перед своими врагами и сосредоточились на своей слабости. В конце концов они сделали вывод, мы не можем идти против них. Это было вопиющее, явное сомнение, сомнение в Божьем призвании в их жизни, сомнение в том, что Он послал их, сомнение в Его присутствии посреди них. Вы можете подумать, что вы никогда не поведете себя таким образом». Тем не менее, многие христиане сегодня говорят подобные слова. «Господь, Ты действительно со мной? Я знаю, что Ты мне обещал, но действительно ли это все правда? Могу ли я верить тому, что Ты сказал? Прошу Тебя, дай мне еще немного уверенности. Мне нужно новое слово от Тебя». И мы приходим к тому, что начинаем дрожать пред врагом наших душ. Неверие является наибольшим грехом в Новом Завете, чем Ветхом. Иисус пришел как пророк и как творец чудес для своего дома Израиля. Тем не менее, нам сказано, и не совершил там много чудес по неверию их. Какое невероятное заявление! Неверие ограничивало даже Христову способность творить чудеса. Еще трагические плоды неверия мы видим на протяжении всего Нового Завета. Ученики не могли изгнать беса из ребенка по причине своего неверия. Иисус укорел их за это. После своего воскресения Христос был снова шокирован их неверием. Как написано, и упрекал их за неверие и жестокосердие. Более того, Павел говорил о евреях, они отломились неверием. Почему же Божий суд над неверием так суров в Новом Завете? Да потому что верующим сегодня дано нечто, о чем ветхозаветные святые могли только мечтать. Бог благословил нас даром своего Духа Святого. Во времена Ветхого Завета верующие видели лишь редкие посещения Божьего Духа. Им нужно было идти в храм, чтобы ощутить Божье присутствие, но сегодня Бог свою обитель создает в сердцах своего народа. Мы есть его храм, и его присутствие обитает в каждом верующем. В Ветхом Завете Авраама лишь время от времени посещал ангел или приносил слово от Бога. И он веровал тому, о чем ему говорилось. Авраам верил в то, что Бог может исполнить все, что обещал. Как написано, он не поколебался в обетовании Божьем. Сегодня же Иисус доступен нам в любое время суток. У нас есть возможность обращаться к Нему всю нашу жизнь, и при этом мы знаем, что Он всегда ответит. Он приглашает нас подходить смело к Его престолу и приносить пред Него наши просьбы. И Он дает нам утешение и водительство посредством Своего Святого Духа. И тем не менее, несмотря на все эти благословения, в самые тяжкие периоды наших испытаний мы все еще высказываем сомнения. Иисус укоряет нас за такое неверие, говоря, «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? «Если бы Христос вернулся сегодня, нашел бы Он веру в нас». И вот каковы последствия неверия, как написано, «И рука Господня была на них, чтобы истреблять их из среды стана, пока не вымерли». Эти слова – одни из самых суровых слов во всей Библии, сказанных в отношении неверия. Вы можете сказать, но «Ну, милость так не говорит. Бог не поступает так сурово с неверием сегодня. Да нет же, совсем не так». Библия говорит, что сегодня, находясь под благодатью, без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. И вот лишь некоторые последствия неверия. Неверие оскверняет все сферы нашей жизни. Проявление этого греха нельзя ограничить рамками какой-то одной сферы нашей жизни. Оно разливается повсюду, пачкая каждый шаг нашего хождения с Богом. Сомнение Израиля в Боге не ограничивалось только способностью Бога уничтожить их врагов. Их сомнение заморало и их веру в ежедневное обеспечение Божье. Они сомневались и в способности Бога защищать их детей. Они сомневались, приведет ли Он их в землю обетованную. Они даже сомневались в том, есть ли Он с ними. Вот почему Бог сказал им, «А вы обратитесь и отправитесь в пустыню по дороге к Черному морю. Меня нет среди вас. Если у вас появилось неверие в чем-то одном, оно как рак распространится на все, оскверняя все наше сердце. Мы должны доверять Богу в некоторых вопросах, такие как верить в то, что Он спасает нас по вере, что Он всемогущий, что Его Дух обитает в нас. Но верим ли мы Ему в отношении нашего будущего? Верим ли мы, что Он будет заботиться о нашем здоровье о наших финансах, что даст нам победу над грехом? И я хочу закончить, рассказав вам о том, какое недавно у меня было переживание. Одним субботним вечером я шел по площади Таймс-сквер. Она была полна народа, туристами и другими людьми, спешащими за покупками для праздника. Подсчитано, что в час пик здесь проходит около четверти миллиона человек. Я остановился и начал молиться, глядя на толпы людей, проходящих мимо. В какой-то момент Дух Святой прошептал мне. «Давид, взгляни на эти толпы. Умножь их в несколько раз, и ты узнаешь, сколько из моего народа умерло в пустыне. Изо всех этих толп только два человека вошли в мой покой. Это Иисус Навин и Халиф. Все остальные умерли прежде времени в отчаянии и неверии». Эта мысль буквально поразила меня. Я присмотрелся повнимательнее к этим толпам, входящим в бродвейские театры, рестораны, универмаги. Я видел богатых, бездомных, людей среднего класса, гомосексуалистов, наркоманов, и я понял, что, вероятнее всего, Бога нет ни в одной из их мыслей. Я подумал о футбольном стадионе, который за мостом, баскетбольных и хокейных площадках и обо всех людях, наполнявших их, и представил, что среди них найдутся только некоторые – которые по-настоящему любят Бога. Я окинул взглядом все кинотеатры, которые есть на Таймс-сквер, и подумал о тех тысячах, которые сидят в них, насмехаясь над всем, что свято. Когда я наблюдал за всеми этими толпами людей, я представил себе, что всем им открыто блага и вести Евангелие в любое время, через телевидение, радио, литературу, даже через бесплатные Библии, которые имеются в их гостиничных номерах. Если бы они только захотели знать... Они бы узнали, что тот же Бог, который творил чудеса для древнего Израиля, творит такие же чудеса и сегодня для всех, кто любит его. И все же, эти люди не хотят его знать. Если они заметят, что кто-то раздает евангельские брошюры на улице, приближаясь к нему, они ускоряют шаг и отмахиваются от него. У них нет иных богов, кроме удовольствия, денег и вещей. И внезапно я начал понимать, какую ценность в Божьих глазах представляет один-единственный верующий. И я слышу, как Иисус и сегодня задает тот же вопрос. «Когда я вернусь? Найду ли я веру на земле?» Я вижу, как Христос, этот исследователь человеческих сердец, буквально процеживает все эти людные места и находит лишь некоторых, если вообще находит, кто действительно любит его. Я вижу, как он исследует студенческие городки, задавая вопрос, «Кто здесь верует в меня?» Я вижу, как он исследует весь округ Вашингтона в поисках тех, кто примет его, и находит лишь некоторых. Я вижу, как он исследует целые народы и находит лишь малый остаток. Я вижу, как он исследует современную отступническую церковь и не находит в ней никакой веры, одну только мертвость. Наконец он приступает к исследованию своей церкви, сейчас слуг с настоящей верой. Но то, что он находит, доставляет боль его сердцу – Глубоко огорчай его. Я слышу, как он плачет, как он плакал об Израиле. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз я хотел собрать твоих детей, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!» А какова причина его скорби? Бог послал своего сына, чтобы открыть любовь отца к своим возлюбленным детям. Он послал своего Святого Духа, чтобы утешить и направлять их. И тем не менее, огромные массы людей в его церкви не имеют веры. Они не верят, что он отвечает на их молитвы. Они ропщат и сетуют, обвиняя его в том, что он забыл их, и впадает в еще больше страх и отчаяние, как если бы Бог оставил их. Как служитель Господа, я несу бремя моего пастыря, и я ощущаю его скорбь. Я слышу... Как вот прямо сейчас он говорит, даже и в моем доме я нахожу только некоторых, кто имеет веру. Многие из моих детей, включая моих пастырей, не выдерживают своих испытаний. Они не доверяют мне свою семью, свою работу, свое будущее. На самом деле, многие сделали уже свой выбор. Итак, а как же вы? Господь подходит ко всем нам с вопросом, будешь ли ты верить мне? «Доверяешь ли ты мне? Когда я приду, найду ли я веру в тебе?» «Как вы ответите?»